Сейчас самое-самое интересное. Я настолько доволен тем, что я чебуреки делать не умею. Положите, пожалуйста, громадное чебуречище. Секрет хорошего чебурека – пирожное, но с мясом. И чебурек. Привет, друзья. Привет, мои дорогие подписчики. Сегодня я хочу готовить только для себя. Головы от пшеничного самогона. Друзья, я обожаю вкусные сочные чебуреки, которые вот так разламываешь, и из него бежит сок, мяско сочное, само тесто такое хрустящее и приятно, вкусно жуется. Но они, получается, мне такие не всегда. Сейчас уже жара спала, я на природе и я хочу сделать здесь чебуреки. Я надеюсь, они будут такими, как я их люблю, такими, как мы их любим все. Готовлю тесто для чебуров или чебуреков. Мука. Соль, масло. Лучше взять оливковое. Горячая вода. Тесто я сделал достаточно крутое, потому что после того, как оно отдохнет, оно будет еще мягче. И полчасика часик отдохнуть в целлофанчике. Тесто у меня уже хорошо отдохнуло. Секрет хорошего чебурека в правильном тесте. Есть миллион вкусных и обалденных рецептов теста. Важно, чтобы у нас само тесто в чебуреке было очень тоненькое и правильно прожарено. Поэтому, какое бы тесто вы не выбрали, у вас все равно будет очень вкусный чебурек. Я раскатываю вот такую колбаску из теста и разрезаю ее. Абсолютно не играет роли, какого размера у нас будут шарики. В одном случае чебурек будет совсем малюсенький и очень аппетитный, а в другом случае он будет громадный, чебуречище. Все кусочки теста я округляю и складываю в кулечек. Шарики, которые получились, я округляю вот так ладошками. Самое сложное и в то же время самое легкое, это раскатывать колобка в хороший чебурек. стол не очень удобный но все равно получается вот такие тоненькие заготовки для чебурека можно и тоньше сейчас попробуем сделать этот потом будет вид. сейчас самое самое интересное все мы любим когда в чебуреке очень много мяса но когда мы смотрим как его делают нам все говорят положите пожалуйста маленькую столовую ложечку фаршика вот столько и все и достаточно но мы хотим побольше, и из этого побольше чебурек, если тесто не очень хорошее, начинает разлазиться и сок из него убегает. Но я все равно хочу побольше мяска, так же, как и вы, потому что что это за чебурек, в котором одно тесто? Если тесто слишком сильно в муке вымазалось, то я смачиваю краешек водичкой чтобы тесто легче схватывалось. Я вас не учу, как делать чебуреки или как делать чебуреки правильно или самый правильный рецепт чебуреков. Я вам уже сказал, сегодня я готовлю просто для себя. Воздух я выпускаю из чебурека. И вот такой простой, очень простой штучкой я вырезаю ровный краешек. А чтобы чебурек легче поднимался, я его вот так аккуратненько поднимаю шпаткой. Все, проверим масло. Чебурек я буду жарить на жире, на бараньем жире, который я вытопил. Он у меня остается от производства маргарина. Это фритюр, он тоже почти без запаха. Вот такой прекрасный белый жирочек у барашка. Пробное тесто отлично золотится очень быстро, значит температура в казане уже нормальная. Друзья, наконец-то мое огромное желание сбылось. Я приготовил чебуреки. Они приготовились на костре, на природе, с дымком и, самое важное, с любовью. Конечно, как я и говорил, я абсолютно не умею делать чебуреки. Чтобы вы все знали, чебуреки я делать не умею. Но я все равно их сделал, и они очень вкусные. Я их с удовольствием хочу покушать, потому что пока я их готовил, все мои друзья уже съели три партии, я уже устал их готовить, хочу сам кушать. Здесь у меня смесь пшеницы и овса. Хочу немножко побольше. У меня аж слюнки начинают течь от того, что я сейчас буду есть обалденнейшие чебуреки. Они не очень красивые, но они очень вкусные аромат зерновых настолько волнует те кто хоть раз попробовал зерновые напитки он поймет что я сейчас чувствую и чебурек они все абсолютно разные одни большие другие маленькие они все не такие красивые как магазинчики но раннего жира абсолютно не слышно я их кушаю вот так чтобы сок оставался внизу класс фаршик сочнейший тесто почти нет внутри зелень обычно есть много разных рецептов одни добавляют просто укроп другие вообще зелени добавляют я люблю добавлять и укропчик и кинзу и петрушечку когда это более сочно это личный мой вкус раньше как только когда я только научился готовить чебуреки вот эта самая корочка она всегда получалась очень жесткая и такая вкусная как весь чебурек я ее всегда оставлял но в эти последние разы когда я готовлю она настолько мягусенькая это настоящее пирожное я люблю чебуреки именно те которые делаю я потому что здесь много мяса каким и показывал и из за этого что много мяса они очень сложно лепятся но, конечно это дает свои результаты и чебуреки настоящее мясо. Это просто кусок мяса и чуть-чуть тест. Все чебуреки остались силенькими, сок в них остался. Но из-за того, что ну, вся партия, даже не, несколько партий уже приготовились, конечно, часть соков питалась в тесто. А вот когда мы пробуем чебурек, который только достали из казана, он весь такой еще э, порует. Бульбочки на нем вот так дышат. И мы его когда кусаем. Настолько все тесто хрустящее, но очень нежное, как будто бы это тончайшая пахлава, но с мясом. пекинза. Я настолько аппетитно рассказывал, что мне еще раз захотелось почувствовать, какой же вкусный и ароматный дистиллят из пшеницы и овса. Молоденький хрустящий огурчик. Я хочу попробовать чебурек, который немножко больше зажарился. Он даже больше по размеру. Вот так, везде в нем есть воздух, то есть там вся влага сочная осталась. все эти чебуреки пропитались именно легким-легким ароматом дыма и стали вот такие классные вот такие обалденные я настолько доволен тем, что я сделал чебуреки получились они очень вкусными, я не говорю, что учитесь у меня, я сам хочу учиться у вас поэтому, если вам есть чему мне научить, пожалуйста, пишите в комментарии в этом видео если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие громадные лайки